Всем хорошего дня! С вами самостройщик Леха. И сегодня я расскажу, как я делал Мурлат. Ну, погнали! Мурлат мне будет выполнен из брусков 100 на 150. Вот они сейчас в кадре. Перед тем, как доски намертво посадить к армопоясу, их необходимо обработать, и обработать их нужно септиком. В данном случае я уже позже узнал, что можно изготовить септик своими руками, так что в этот раз я его просто купил, намешал, и соответственно сейчас буду все это покрывать. Доски я покрывал, которые сейчас видите, это для перекрытия второго этажа, то есть, ну, самого чердака. Их я покрывал обычным а, наружным антисептиком. А вот сами бруски Мурлата у меня, сейчас вы увидите, в кадре они появятся, они зеленого цвета. Сразу отвечу на вопрос, почему зеленого? Потому что бруски а, я ложил значительно раньше, чем монтировал свою крышу. И я знал, что если обработаю обычным антисептиком, дождь его смоет. А накрывать такую площадь, ну как-то нерационально в принципе. Поэтому было решение просто покрыть сами бруски невымываемым антисептиком, который, то есть, не боится дождей. Поэтому, естественно, и цвет такой, то есть, будет зеленоватый. Ну вот он застывший армопояс со шпильками дал ему выстояться две недели с лишним, так что в принципе уже можно начинать э, стелить гидроизоляцию. <музыка> Углубляться в тонкости и подробности. Зачем нужно отделять армопояс? То есть бетонное основание кирпичное от дерева? Я не буду, потому что так давно уже это все знают. Ну а теперь вернемся к брускам. Как видите, они зеленого цвета. Почему? Ну потому что они защищены невымываемым антисептиком, который как раз мне и нужен. Ну а теперь осталось самое легкое. Это поднять эти бруски на самую верхушку второго этажа. Отвечу сразу на вопрос, а не проще ли было заказать манипулятор и поднять всю партию сразу. Ну как, конечно проще, если бы в Москве они не брали по 12 тысяч за вызов, то наверное бы я так и сделал. Ну а так, если мне на каждый подъем газоблоков, досок, металла вызывать постоянно технику, то в принципе это съезд две моих зарплаты полностью. С первого этажа я облокотил их на второй, и сейчас на втором этаже, и их просто подтяну. Засучим рукава, так как сейчас будет настоящая мужская работа. Ну а теперь осталось из всех возможных, которые остались у меня еще силы, вытянуть их на второй этаж и положить вдоль всего этажа. Работа сложная, но выполнимая. В принципе, так как я их все лето сушил, они более-менее ну, подъемные. Если бы я их поднимал сейчас в том состоянии, в которых их изначально привезли, то в принципе можно прощаться с позвоночником, и на этом бы моя стройка закончилась. Последний брусок наконец-то поднят, и теперь их осталось поднять только на вершину второго этажа. Это сделать намного проще, так как второй этаж у меня всего лишь 2,5 метра, а не 3, как первый. Но тут, думаю, комментировать нечего, просто поднимаю бруски, на стенке второго этажа. Ну, а теперь непосредственно приступаю к монтажу самого бруска то есть марлата первым делом что нужно это найти у двух балок середину отпилить ее и сделать на ними косой стык как велит инструкция лобзиком глубоко не пропилишь а электропила еще не вернулась из ремонта естественно все это сейчас будет придется мне пилить вручную. Ну готово, теперь то же самое необходимо сделать со вторым бруском. Отмечаю по первому, чтобы второй брусок идеально впал в паз первого. Теперь осталось только наметить э, будущее отверстие под шпильки. Я просто положил брусок на шпильки и обвел их. Ну а теперь аккуратно возвращаем брусок в исходное положение. Беру дрель и просверливаю отверстие. В принципе здесь ничего сложного нет. Единственное, что нужно учесть, что отверстие нужно делать пер, идеально перпендикулярно бруску, иначе потом брусок будет очень трудно одеть на шпильки. То, что вы сейчас видите я уже делаю от себя везде в гидроизоляции где есть отверстие то есть где я шпилькой проткну саму изоляцию я смазываю битумной мастикой чтоб туда когда будет дождь когда влага будет затекать под брусок она не затекала еще и под шпильку и под гидроизоляцию к армопоясу это я придумал чисто уже от себя Так как я выполняю все работы один, естественно, одеть брусок на шпильке в одиночку очень-очень неудобно и сложно. Отвечаю сразу на странные вопросы. Так этот ролик вы сейчас видите, значит автор ролика не сорвался вниз 6 метровой высоты. Но повторять подобное я не рекомендую. Перед тем, как стыковать два бруска, то есть сверху должен одеваться второй брусок, нужно тоже покрыть антисептиком все эти прорези. Это очень долго, плюс еще нужно подождать, пока все это высохнет. Я решил сделать вариант попроще и намазал все это бутиной мастикой. Вторую часть плясания на бруске мы пропустим, переходим сразу к стыковке. Как видите, с первого раза получилось не очень. Одна сторона э, легла вплотную, а вторая имеет вот такой зазор. Ну и поэтому, чтобы там не копилась влага, естественно оба бруска покрыл битумной мастикой. Теперь осталось балку прикрутить к армопоясу. Но чтобы шпилька внутри дерева не ржавела, я сверху все это покрою, опять же, битумом. На всякий случай, к месту стыка я прикрутил две пластины. Естественно, при любых сильных соединениях нужно использовать комбинированный способ крепления. В данном случае я использовал желтые саморезы и гвозди. Ну, надеюсь, всем понятно, почему черные саморезы я не стал использовать, хотя они в три раза дешевле желтых. Хоть и строю бюджетно, но я не хочу, чтобы потом от ветра у меня крышу все унесло. По большому счету, эти пластины не будут играть никакой роли, так как бруски держатся к армопоясу болтами, а сами шпильки намертво приделаны к армопоясу. Поэтому, в принципе, брусок и так никуда не денется. Но на всякий случай, то есть чисто для себя, я все-таки их установил. Ну а теперь перемещаюсь в промежуточном перекрытии. Но в отличие от э Маурлатта, я буду делать не косой надрез, а ровный, так как потом будет намного проще крепить. Ну а теперь по первому обожу второй и мерю, как стык, ровно-неровно, если зазор. Перед тем, как сделать отверстия, я соединяю их одним гвоздем, чтобы при сверлении доски никуда не разъехались. Ну а теперь делаю отверстия, чтобы можно было э, наживить шпильку и гайку. В пробуренном углублении под гайку и шайбу я проделываю отверстие для самой шпильки. Очищаю шпильку от малярного скотча и ложу под шпильку гидроизоляцию. Кусок, который будет ложиться снизу, я насаживаю на шпильку одним концом. Ну а теперь повторяю все эти действия еще раз. Делаю углубление в доске шайбовую гайку в углублении просверливаю буром насквозь под шпильку одеваю гидроизоляцию на шпильку капаю туда битума для того чтобы скапливалось меньше влаги опускаю брусок на шпильку капаю на шпильку еще раз битума чтобы внутри доски шпилька тоже была смазана битумом и не было ржавения и коррозии дерева изнутри ну, одеваю шайбу и гайкой затягиваю, тяну до тех пор, пока где-то на 2-3 мм шайба не попьется в дерево. Ну, в принципе, вы это так почувствуете. Сверху капу еще битума, чтобы гайка и шайба не начали ржаветь преждевременно, так как вся эта конструкция будет длительное время находиться под дождем. После закрепления крайней части, теперь можно одевать верхнюю часть на ранее закрепленный на центре дома брусок. Ну то есть произвести стыковку. Перед тем, как соединить две половинки открытые части досок, я смазываю на мастикой. Ну а теперь насаживаю верхнюю часть бруска и затягиваю все это гайкой. Ну а теперь поставки затянул гайку я нижнюю часть изоляции с помощью строительного степера прикрепляю к балке ну и также контрагаю стык пластиной с помощью комбинированного соединения то есть полугвозди, полужелтые саморезы. Ну, мурлак готов. С вами был самостройщик Леха. Увидимся с вами ровно через неделю. Всем спасибо, пока-пока.